Приветствую вас, друзья! Во всем мире уровень интереса к азиатскому кинематографу растет год от года, поэтому сегодня на повестке дня южнокорейский фильм 2019 года «Извержение». Благодаря слаженной работе режиссерского дуэта Ли Хе Джун и Ким Бён Со и успешно освоенному бюджету в 27 миллионов долларов мы имеем 128 минут настоящего экшена. Итак, вулкан Пэктусан, расположенный на границе Китая и КНДР, неожиданно просыпается и вызывает сильнейшее землетрясение на всем Корейском полуострове. Власти Южной Кореи обращаются за помощью к профессору, который ранее спрогнозировал подобное развитие событий. Он объясняет, что под вулканом находятся четыре магматических камеры, а значит первое извержение – это еще цветочки. К тому времени, когда огнедышащая гора выплеснет всю накопившуюся ярость, от полуострова останутся лишь воспоминания. Чтобы предотвратить природную катастрофу, профессор предлагает разместить ядерный заряд в одной из шахт, расположенных под вулканом. Мощный взрыв спровоцирует отток магмы по подземным веткам выработки, и это снизит давление магмы в самом вулкане. Но есть одна проблема. Южная Корея не имеет ядерного оружия, а вот в Северной остались несколько ракет, которые в ближайшее время должны быть переданы США в рамках программы денуклеаризации. Недолго думая, южнокорейское правительство принимает решение позаимствовать на благие цели ядерный боезаряд соседей с помощью команды спецназа и отряда саперов. В этом фильме ярко проявляется многожанровость корейского кинематографа, Здесь сплетены боевик, шпионский триллер и даже комедия. И, как ни странно, все эти направления сочетаются довольно неплохо. Именно комедийная составляющая позволяет сквозь пальцы смотреть на полную научную необоснованность происходящего и абсурдность некоторых действий героев. Конечно, спецоперация в тылу врага идет не по плану, от слова совсем. Поэтому в картине много перестрелок, погонь, взрывов и разрушений. На мой взгляд, она перегружена персонажами. Тут и шпионы недружественных стран, и китайские мафиозные группировки, и военные Соединенных Штатов. Куда ж без них. Но, несмотря на это, фильм все же смотрится единой, хоть и очень насыщенной историей. В главных ролях Ли Бён Хон, актер известен как в своей стране, так и за ее пределами. Он снялся в нескольких голливудских блокбастерах и на шумевшем сериале «Игра в кальмара». И Ха -джон У, тоже довольно популярный актер, сыгравший в десятках фильмов и сериалов в Южной Корее. Хорошая актерская работа, качественные спецэффекты, насыщенность событиями и динамичность вполне компенсируют некоторые недостатки фильма. Для тех, кто досмотрел до этого места, дам еще немного интересной информации. Вулкан Пектусан существует на самом деле. На данный момент он является спящим, Последнее извержение зафиксировано в 1903 году. Высота его составляет более 2700 метров. А в кратере расположено небесное озеро необычайной красоты. Вокруг вулкана находится крупный биосферный заповедник. Спасибо за просмотр и до новых встреч!